Здравствуйте, меня зовут Гуляим, я приехала из Кыргызстана. Мне провели операцию по восстановлению зрения. Сейчас я вижу очень хорошо. В принципе, это было не так сильно больно. Вот, что еще нужно сказать? А, ну, допустим, почему выбрали нашу клинику? Выбирала моя мама. В интернете, да? А скажите, почему выбрали? Ну, были хорошие отзывы, и мы сюда уже второй год ездили, еще и с внуком. Ну, отзывы хорошие подтвердились? Да, так есть. Ну, на самом деле, мне кажется, бояться не надо, потому что я бы не сказала, что это прям больно, можно потерпеть. 20 25. Ну, мне понравилось то, что там успокаивают и держат за руки, так что все хорошо. А Татьяна Юрьевна как с вами общалась во время? Она очень приятная, она поддерживала, говорила, все хорошо, вы справились, так что вот. Ну что, вы будете рекомендовать нашу клинику и технологию SMILE? Да, я вижу, прекрасно. Я yeah, довольна.